и мои самые наилучшие пожелания. Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Итак, сегодня у меня будет видео, которое я собиралась снять очень давно, но, к сожалению, не было такой возможности по некоторым причинам. И сейчас я объясню, в чем э, тема сюжета. Дело в том, что во Франции очень популярны тематические вечеринки, то есть тематические ужины, ну, к примеру, хозяйка приглашает своих друзей или родственников, ну, в основном это собираются такие большие компании, и она готовит все блюда или с шоколадом, или с морковью, или с присутствием яблок, но этот ингредиент должен присутствовать в каждом блюде. Все вы знаете, что я очень люблю готовить. И для меня сегодняшний ужин в чем заключается? Я очень давно хотела пригласить своих французских друзей и сделать тематическую вечеринку с блюдами украинской и русской кухни. Итак, сегодня у меня в гостях моя соседка и подруга Элизабет и наш друг семьи Даниэль. Я приготовила несколько различных блюд нашей национальной кухни славянской и э, сейчас мы посмотрим они будут пробовать и делиться своим мнением относительно вкусовых ощущений блюд, которые они будут сегодня пробовать. Ну, всех приглашаю к столу надеюсь, этот сюжет будет интересен и вам Привет. тоже Привет! Привет! И начинаем мы с бутербродов со шпрутами Сейчас Элизабет и Даниэль попробуют и скажут, какое у них мнение, в принципе, о наших бутербродах. И те же, магутте? Элизабет никогда не пробовала бутерброда. Даниэль, я думаю, пробовал. Mm -hmm. Так, я вижу, Элизабет очень драется. Mm -hmm. Очень приятно. Mm -hmm. Вкусно. Вкусно. Mm -hmm. Да, вкусно. Вкусно. Так, ну, первое блюдо, значит, понравилось. Я очень довольна. Так, Элизабет говорит, что она будет сервировать тарелку Даниэля. Это салат оливье. Даниэль уже, я думаю, пробовал его. Элизабет никогда не пробовала, в этом я уверена. Бутерброды понравились очень. И он <и> сейчас будем смотреть, понравится ли Оливье, потому что в основном французы любят сельть под шубой. Bon <appétit>. <и> <и> <и> Оливье, некоторые любят, а некоторые нет. Оливье, Элизабет, ты Елизавете нравится все. Я думаю, что она просто очень <laughs> поли, как это, как это, корректная, как mm. Артур корректная. Bon, du, de, Да, здесь aussi. здесь майонез, яйца, mm. огурец, горошек, потом что здесь еще есть ветчина и картофель. Картофель? <м glasses> Нет, картофель это рюс. <engoDI comfortable> <Yuluno>, так, ну Оливье тоже similar, понравилось. Иступаем, ну ну Это Пельмени, все французы называют пельмени, вареники, равиоли. Меня это ужасно бесит, раздражает, не знаю до какой степени я готова кипятиться. Это пельмени, и вот этот соус, который рядом, это аджика. вузале зале манджи пельмени, а вы соус, ки аджика, ки аджика. Ой, сервиву. Али, Окей. Et euh, tu veux qu'on... 2, 2, 3, 3, Je va vais Voilà. Bien <rire> bien, quand moi, <même>. <rire> on, on mettra la sauce. Non. Oh, ah. moi, j'en prends 4. Ouais. Ah. Oh. Allez, trois je trois. te serre la sauce. Mm. C'est celle-là oui oui, ah. oui, oui, oui, euh, Je suppose. suppose. Est-ce que la... c'est relevé J'ai la... Le laurier. Laurier. Hmm, crochet, человек, да, в Даниэль не понял, почему пельмени с лавровым листом. Артур говорит, о том, Да, это как?.. Да,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 Да говорит, надо открывать ресторан. Я Так, ну второе блюдо, вернее горячее блюдо э, пельмени понравилось. Сейчас будем пробовать вареники. Да, сейчас мы пробуем вареники. Это с капустой и картофелем и белыми грибами. Да. Ну, мне очень приятно, что нравится то, что я приготовила. Даниэль говорит, что мы едим улиток. Похоже на улиток вареники. Donc pommes de terre et, euh, et choux-fleur. Chou, chou, -chou, -chou, -chou, -chou, -chou. Chou, chou avec carousse, yeah. Moi j'avais mangé des.. Ah А, y a ça aussi. а ah, ah. euh... ah, <rire> Un petit peu sur l'autre. да. sur les. Oui, oui. <rire> Moi, je connais les On s'y retrouve. Voilà. Donc, on va, on va goûter ça. Allez, passe... attention. fais attention parce ouais, que c'est chaud. Ah. les couper. Ah. Ça, ça va. Ceux là on peut les couper. Ouais, ça, là, peux... Oui, parce que ah. les grandes. Bon appétit. Alors, ça, c'est laquelle <rire> Ça, c'est... Euh, Patates. Patates. Non. Qui est un peu rosé, là. Oh, oh. Ah, c'est chaud <rire> Я что если говорю. Это mm -hmm. uh, с украинской едой, то Это будет очень популярно. Ну что, мы посмотрим, подумаем над этой Et идеей. А когда на очень ouais. нравится с капустой. И а А Даниэль больше нравится с капустой. И Елизабет тоже говорит, что с капустой вкуснее. Да. же тоже предпочитать Да. A toi t'as tout. Arthur, Arthur Scartoffelamdans. Ouais, Scartof, ah non, bon moi ah ouais. bon, je préfère avec le chou, oui. C'est moelleux, c'est. Мы приступаем к десерту. Сразу хочу сказать, Элизабет, она терпеть не может. Euh, торты, пирожные, в общем, все сладкое. И сейчас она попробует и скажет, понравился ли ей наш муравейник или нет. Бон bon аппетит! <laughs> Хочу сказать, что торты французские, они совсем отличаются от наших, потому что в основном это один торт, который похож с нашим, это Наполеон, это Мильфаи, и все остальное это в основном такие торты мусы. И как бы да. к таким тортам они вообще не привыкли, и поэтому мне очень интересно мнение. И савау, савапа. Элизабет говорит, это неплохо съедобно. Déjà, Если Элизабет говорит, что это не помове, yeah. значит это вкусно. Она donc... <laughs> говорит, что я не люблю сладкое, но... Да um, uh, je... mm. Daniel... le... говорит, что он больше ah. любит фрукты, oh. но не торты Да нет. Да нет. это вкусно а Даниэлю это как э, печенье. Печенье с кремом. О, бенсюр, бенсюр. Он говорит, я говорю. Я говорю, честно. Так, это мой муж украл вино. Он не хочет. Это ни Артур, ни, ни супруга категорически отказались сниматься в этом сегодняшнем фильме. Елизабет да, говорит, что если я предложила бы ей мороженое, то она бы отказалась сразу, потому что а? она терпеть его не может. Так, ну всем большое спасибо, что вы были с нами. Мы будем заканчивать наш сегодняшний ужин. Я буду готовить кофе и диджестив. Ну и всем большое спасибо за внимание. И до новых встреч в новом видео на моем канале. Пока-пока!